Йога, йога, йога, Бота, Shiva Sarve Sharaya, Sabho te sharaya. Махадева, йога, йога, йога, Кале Кале Шварамя, Усил яр ряженаре, Крычарьянна Критма, Каяджам, Кармаджам, Шраварнанаяна Джамма, Манасамва Парадам. Вихитамма Вихитамма Сарва Метачамасва Джая Джая Карунабде Джая Джая Карунабде Намаскарам. Намаскарам, Намаскарам всем. Это ужасная задача следить за числом погибших каждый день. Занятия несприятных. Но это важно. Повсюду. Особенно в Индии. Потому что именно так устроен человеческий ум. За несколько дней со мной ничего не случилось, с моей семьей ничего не случилось, даже у моих соседей все в порядке. Я думал, они заразят вирусом, но даже они в порядке. Так что, может быть, все это обман, заговор. Кто-то распространяет эту новость специально для того, чтобы разрушить нашу экономику, уничтожить нашу экономику. Я не придумываю это. Такое действительно происходит. Число погибших является явным признаком того, что никто не выдумал эту ситуацию. Люди не притворяются, что умирают. Они на самом деле умирают. В США погибло 52 тысячи человек. В Испании 22 или 23 тысячи, во Франции 23 тысячи, в Германии 6 тысяч, в Великобритании 20 тысяч. Во многих других странах ситуация гораздо лучше, но опасность все еще сохраняется. В Индии погибло 775 человек, но в Индии число погибших значительно сокращается. Видя это, правительства штата воодушевились и теперь, как вы знаете, в Тамилнаде, перешли на комендантский час вместо самоизоляции. Многие другие штаты переходят на такой же режим в пределах своих территорий, потому что 50% случаев заболевания в Индии произошли в Махараштре, Гуджарате и Дали. Хотя это, конечно, город, а не штат. Юридически да, но территориально это просто город. Только в этих трех местностях 50% случаев, если мы добавим еще 3-4 штата, такие как Уттар-Прадеш, Тамелнад и Мадия-Прадеш и Керала, это будет 80%. Это значит, что значительная часть Индии совершенно не затронута. Это последствия самоизоляции. Вот ее результат, что распространение по стране было взято под контроль. Так что, видя такие результаты, многие штаты собираются ввести более серьезные режимы карантина. Конечно, есть некоторые... Экономическое давление, которое заставит нас пойти на некоторые компромиссы. Но если подобную самоизоляцию с абсолютной дисциплиной будут соблюдать люди по всему миру, тогда это будет работать гораздо лучше, потому что... По сути, вирус передается от человека к человеку. Некоторые тигры тоже инфицированы, но я уверен, что вы не планируете идти и обниматься с тиграми. Так что все в порядке. У двух львов и одного тигра в американских зоопарках обнаружили вирус. Есть несколько случаев, когда домашние кошки и собаки заражались вирусом, но у животных заболевание протекает в очень мягкой форме. Тем не менее, они могут быть приносчиками вируса. Но главный виновник — это человек. Таким образом, как люди, как общество, как нации, мы должны вести себя соответствующим образом. Мы можем сократить ущерб, как уровень смерти, так и экономические потери. Можно в значительной степени контролировать, если все мы будем вести себя дисциплинированно и ответственно. Только поэтому я зачитываю число погибших каждый день. Потому что если вам не хватает здравого смысла, по крайней мере, вам станет страшно. Да, к сожалению. Если вы понимаете, тогда все просто. Но если люди не понимают, следующий шаг — страх. Хотя бы из страха они придут к пониманию. Меня всегда интересовало. Почему страх считается добродетелью? Кажется, я уже рассказывал об этом, но все же... Даже когда я был маленьким мальчиком, думаю, я никогда, наверное, не был ребенком. Когда мне было около 10-11 лет или даже меньше, я всегда слышал от отца, что он постоянно волнуется за меня. У парня нет страха в сердце. Что же с ним будет? Однажды я повернулся и сказал, с каких это пор страх стал добродетелью. Он ответил, видишь, я же говорю, у него нет страха. Если обратиться к прошлому, то мы увидим, что, к сожалению, большинство мировых религий, а также политические режимы, и родители, и учителя всегда использовали страх как наиболее эффективный инструмент для получения того, что им нужно. Страх ада, страх быть застреленным, страх наказания, порки, страх насилия, страх быть опозоренным. Все они использовали страх в качестве своего основного инструмента. К сожалению, и родители тоже. Я думаю, что в значительной степени это меняется. Но все еще остается фактором, который лежит в основе многих обществ. Потому что до сих пор люди верят, что страх может пробудить в людях лучшее. Я считаю, это самой нелепой и губительной идеей, которая распространилась по всему миру, что страх пробудит лучшее в людях. Страх может ограничивать людей в совершении определенных поступков, но страх не может освободить людей от чего бы то ни было. Страх сильно запутывает и сковывает человека. Он во многом подавляет человека и делает его маленьким существом, отчаянно пытающимся выжить. Вместо того, чтобы быть великой сущностью, вести себя не как вершина всего живого на планете. Мы венец эволюции на этой земле. Но не вести себя как вершина, вести себя как самое низшее из-за страха. Страха не только перед немедленным наказанием, но и страха, что вы будете страдать где-то еще. Страх перед Адом был одним из самых больших факторов контроля и управления людьми. И еще есть богобоязненные люди. Многое из того, что мы делаем в процессе воспитания детей, их обучения, мы хотим, чтобы они обратились к источнику творения. Но все это делается с помощью страха. Как, по-вашему, они смогут достичь успеха? Потому что страх ослабляет. Если вы хотите расцвести, Обрести чувство свободы внутри. Вам нужно все, что у вас есть, и больше. Того, что у вас есть, недостаточно. Вам понадобится все, что у вас есть, и больше. Немного воздействия извне, в одиночку, этого не сделать. Но разрушать человека страхом и делать его меньше, чем он есть, и после этого надеяться, что он достигнет чего-то высокого — просто смешно. Как-то раз... Мать пыталась уговорить маленького мальчика выпить козье молоко. Но мальчику это было неинтересно. Мать сказала ему, «Если будешь пить козье молоко, всегда будешь молодым. Никогда не состаришься». Мальчик посмотрел на нее и сказал, «Мама, если это так, почему у соседского козла в четыре года уже есть борода?» И я никогда не видел, чтобы какой-либо козел старелов. Конечно, в этом он прав, потому, потому что кто-то сделает из него плов. Он не состарится, потому что будет вечно молодым, а потому, что кто-нибудь его съест. Ему не позволят постареть. Стимулы это один путь. Страх это другой. Но самый прекрасный путь — это всегда быть достаточно преданным, чтобы обрести здравый смысл. Чтобы передать здравый смысл кому-то, потребуется много времени и усилий. То же самое можно сделать с помощью страха за две минуты. Я лишь говорю о техниках управления. Но если нужно сделать, чтобы кто-то понял каждый аспект того, что должно быть сделано, то вместо одного слова, приказа, нужно будет сказать сто слов. Посмотрите на меня. То, что можно было сказать одним словом, приходится объяснять сотни разных способов. Но все равно, если вытащить их из ямы невежества сегодня, Завтра утром они вернутся туда снова. Все равно нужно вытащить их сегодня, но завтра утром они снова туда вернутся. Такова природа этой работы. Но если кто-то сделает шаг навстречу более разумному существованию, вокруг вас будут происходить прекрасные вещи. Но.. Если вы добьетесь того же самого с помощью страха, или добьетесь еще большего с помощью страха, у вас будет ужасная атмосфера. Сам воздух, которым вы дышите, будет отравлен. Когда все вокруг вас в страхе, сам воздух, которым вы дышите, будет ядовит. Вы увидите, если вы чувствительны. Я работал в таких тюрьмах. Нет, я... Я не устраивался туда на работу, я проводил там внутреннюю инженерию. В какое-то время я проводил по 10 дней подряд в тюрьмах разных исправительных учреждениях, как в Индии, так и в США. Если посмотреть на то, как устроена тюрьма, в ней все довольно хорошо организовано. На самом деле многие люди, выходцы из низших слоев общества, в тюрьме одеты лучше, чем как они одевались на свободе. Они питаются лучше, это очевидно. Они выглядят более здоровыми. У них все хорошо. Они избавились от зависимостей. И все происходит вовремя. Все по расписанию. Другие включают свет за вас, выключают свет за вас, как в центре йогииша. Вам даже открывают двери. Конечно, они также их и закрывают. Нет, сегодня так много домашних споров. Запри входную дверь. Почему это я? Сам закрой. Здесь таких проблем нет. Кто-то другой делает все за вас. Во многих отношениях для людей, которые происходят из определенных слоев общества, физические и материальные аспекты жизни в тюрьме организованы лучше, чем в их домах. Но повсюду страдания. В воздухе витает боль. Я всегда выходил из этих тюрем со слезами на глазах, потому что сам воздух, которым вы дышите, полон боли. Во время посещения одного исторического места, одного монумента в Теннесси, это старая тюрьма, времен Гражданской войны. Там есть виселица. Они отвезли нас туда в рамках экскурсии. Вы не поверите. Возможно, последняя казнь состоялась там сто лет назад, я не знаю точно когда, но очень давно. Но если вы войдете туда, это просто ударит вам в лицо. Даже сегодня, после стольких лет. Это как удушье. Экстремальные уровни страдания и страха, через которые прошли люди, просто живут в атмосфере. Так что это самое важное, если вы действительно хотите изменить мир. Если вы хотите изменить атмосферу в своем доме, в обществе и в мире в целом, самое главное, чтобы люди чувствовали себя приятно внутри. Что же мне делать? Люди преданы страданиям, и они продолжают возвращаться и возвращаться к ним. Вам нужно тянуть и тянуть их обратно. Если не ради них, то хотя бы для себя, чтобы жить в здоровой атмосфере. Да. Потому что иначе, если все они будут жить в страдании и страхе, это создаст... Такую ядовитую атмосферу вокруг вас. Когда я говорю яд, не воспринимайте это буквально, потому что сейчас найдутся чемпионы социальных сетей, которые сразу же скажут, давайте-ка я проверю воздух в этих местах казни. Ничего страшного там нет. Та же смесь из кислорода и углекислого газа. Просто вы никогда не ощущали ничего тонкого. Сейчас все вы живы. Я рад, что в то время, как мы читаем отчет о количестве смертей, вы живы. Это прекрасно, что все вы живы. Но для большинства людей единственным доказательством их живости является сердцебиение. Мы можем вытащить из вас сердце и сделать так, чтобы оно билось при помощи аппаратов. Это не будет значить, что человек жив. Определенно такой человек мертв или же электрические импульсы, или дыхание. Аппарат искусственной вентиляции может дышать и без вас. Если у вас есть только физиологические доказательства, никто не доказал, что внутри вас есть жизнь. Мы обращаем внимание только на последствия жизни. Поскольку вы живы, вы дышите, ваше сердце бьется, и что бы там еще ни происходило, по медицинским показателям. Все это прекрасно. Но значит ли это, что мы можем утверждать, что за пределами этого тела вы не существуете? Люди, утверждающие это, думают, что они оказались тут внезапно, вот такими. Они не понимают, что постепенно накопили это тело. Когда вам было 5 лет, вы были тем же самым человеком. В 10 лет — тот же самый человек, в 25 — тот же самый, в 100 лет — тот же самый человек. Может, вы накопили больше памяти, больше жизненного опыта, больше богатства, больше разной чепухи. Но на вашем опыте вы все тот же самый человек. Так что вы существовали всегда, невзирая на размер и форму вашего тела. Так скажите мне, где доказательства, что вы живы? Потому что большинство людей даже не знают, что такое живость. Они только... как будто они проверяют кого-то другого. Мое сердце бьется, значит, я жив. Это же полная глупость. Это нормально, если мы проверяем другого человека. Кто-то лежит здесь, и мы проверяем дыхание и говорим «Хорошо, он жив». Вы проверите свое дыхание и скажете «Да, я жив». Вы определенно сошли с ума. Здесь не может быть двух мнений. Поэтому есть такие люди, которые скажут «Где тут яд? Покажите его мне». Если я скажу если относиться к воде определенным образом. На молекулярном уровне она превратится в яд. Тогда они скажут «Хорошо, я дам вам запечатанную бутылку, превратите ее в яд, докажите мне». Что ж, есть некоторые существа, которые питаются ядом. Мы это знаем. Не то чтобы мы не знали. Но вы должны понимать, что жизнь не обязательно травить химическими ядами. Вы можете отравить себя страхом или тревогой. Можете отравить себя негативной мыслью или эмоцией. Даже неправильная поза может отравить вас. Да. Даже если вы просто неправильно сидите, вы отравляете себя. Как вы думаете, почему в течение тысяч лет мы инвестировали в науку йоги? Если вы думаете, что это не работает, я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Просто оглянитесь назад и увидите что единственное, что отличается от основных аспектов выживания, таких как питание, сон, размножение и выведение из организма продуктов жизнедеятельности. Помимо всего этого, единственное, что живо в течение 15-20 тысяч лет, это йога. Не из-за пропаганды, а просто из-за ее эффективности. Так что если вы не понимаете природу своего собственного существования, вы будете создавать все это. Дело не в том, чтобы бояться, а в том, чтобы обрести здравый смысл от осознания того, что мы смертны, всегда понимая, в каждый момент жизни мы остаемся смертными, есть вирус или его нет. Но здравым смыслом, разумным поведением, ответственным обращением с жизнью мы можем минимизировать многие вероятности и в то же время улучшить другие сферы жизни. Потому что сейчас это ясно продемонстрировано по всему миру. В странах, которые взяли на себя ответственность по принятию разумных мер, смертность минимальна. Страны, которые повели себя самонадеянно, к сожалению, расплачиваются. Это очень важно понять на данном этапе потому что изоляция подходит к концу, в какой-то момент она должна закончиться, потому что ни одно правительство, ни одна политическая сила не может вечно держать людей в запертии. Если хотите знать мое мнение, то шесть недель — это чудо. Это действительно чудо. В основном мы добились успеха. Есть несколько безответственных групп, но в основном мы добились успеха. Это феноменальное достижение как для администрации, так и для народа этой страны и многих других стран, которые тоже участвуют в аналогичном процессе. Не насильно просто донося до людей здравый смысл, говоря им «вот оно, вы должны понять, иначе вы не выживете». Так что не бывает старых козлов, что не значит, что они остались молодыми. Когда мы обучались полетам на дельтаплане, была поговорка «Есть старые пилоты и смелые пилоты, но не бывает старых и смелых пилотов». Сейчас как раз такое время. Если ты слишком смелый, то никогда не станешь старым. В этом преимущество. Намаскарам, Садхгуру. Искренне приветствую вас. Я доктор Гайетри из Мумбая. И у меня следующий вопрос. А и Северная Индия, как таковая, являются землей богов, от Господа Рамы до Кришны. Все они родились там и почитаются священными. Но все же Северная Индия постоянно существует в условиях конфликта. Там много насилия, жестокости, в этой части страны более распространены случаи наркомании, несмотря на такую праведность. Почему это так? Что ж, если вы посмотрите на жизнь Рамы и еще более внимательно на жизнь Кришны, станет очевидно, что люди вокруг них в то время тоже были очень жестокими. Без малейших колебаний делали разные ужасные вещи друг с другом. Возможно, только из-за этого важность Кришны с Его чувством равновесия, игривости, вовлеченности, мудрости и прежде всего огромного чувства благости приобрела такую значимость. Если бы все жили хорошо, если бы тираны не делали ужасных вещей, я не думаю, что он бы так воссеял. А из-за всех этих ужасных людей он стал очень значимым. В йога-центре полно цветов. Не знаю, как много из вас замечают аромат и красоту этих цветов. Это очень затейливый и потрясающий цветок, который называется Кришна -камалом. Большинство людей не увидели бы этот цветок, он очень замысловатый. Он цветет во многих местах в центре гейша. Если вы в туристическом режиме, я ничего не имею против туристов и туризма, они нам нужны. Сейчас этому был нанесен большой уран, поэтому определенно нам нужны туристы. Но туристы, как правило, в наши дни даже не... Это прошло. Сейчас уже больше не фотографирует других людей, и все вокруг. Теперь главное — вы сами. Так что, если вы пребываете в таком режиме, вы будете ходить только так. Вы не почувствуете ничего тонкого. Вы не остановитесь, чтобы посмотреть. Ведь Кришна Камалам не появится перед вашим лицом и не сделает селфи. Он просто будет там, нежно источая свой аромат. Вам нужно немного чувствительности. Если вы не чувствуете аромата цветка, возможно, у вас вирус. Некоторые из вас могут заметить. А, какой-то аромат, да. Что ж, Кришна Камалам источает один вид аромата. Сампиге источает другой, жасмин источает свой аромат. Есть множество цветов, источающих разные ароматы. Я уверен, что даже здесь всего несколько человек, или вернее сказать, носов, есть только несколько носов, которые суют свой нос в каждый цветок. И они понимают разницу. Другие — а, какие-то цветы. Большинство вообще не понимают, они ждут только наступления ужина. Их притягивает запах еды. Я не пытаюсь принизить или высмеять их, но такова реальность жизни. Если в этом саду так много цветов, большинство людей ничего не заметят. Но предположим, что вы идете по пустыне, где суровые условия, где только песок. И в центре пустыни был бы всего лишь один цветок лотоса. Разве вы бы его пропустили? Вы его ни за что не пропустите. В каком-то смысле это то, что происходит с такими людьми. Так и Кришна. Из-за насилия вокруг, из-за того, что люди творили ужасные вещи, один человек возвысился над всем этим. Не святой, который сидит где-то в горах. Не святой, который отрекся от жизни. Кто-то, кто абсолютно вовлечен во всё, но по-прежнему остается выше всего этого. Никто не мог пропустить такого человека. Как они могли его пропустить? Он слишком прекрасен, чтобы не заметить его в такой обстановке. Предположим, было бы тысяча таких человек, как он. Это невозможно. Такого никогда не случалось. Но предположим, что их было, скажем, десять. Его бы пропустили. Но он только один, поэтому он сияет. А после того, как он ушел, они поняли, в чем суть? Нет. Ближе к концу своей жизни он отправился в Гуджат. Вы знаете это. Там произошла трагедия. Его собственный клан сражался между собой. Люди убивали друг друга. Почти все погибли в междусобных битвах, потому что они привыкли всю жизнь бороться с кем-либо. И вдруг врагов не осталось, поэтому они решили начать бороться сами с собой. Что еще делать с накопленным за всю жизнь опытом в сражениях и убийствах? Когда некого убивать, начинаете убивать своих. И вот чем все закончилось, к сожалению. Но значимость их жизни, конечно же, не исчезла. Кажется, в Индии есть поговорка. Если зажечь лампу, которая распространяет свет на всех, Прямо под ней всегда будет темно. Так и случилось, но если рассматривать шире, если посмотреть на другие места, те места, откуда пришли основные религии, где родился Иисус, где возник иудаизм, даже где возник Ислам. Последние две тысячи лет эти места не были наполнены сияющим светом. Огромное количество насилия, наверное, наиболее жестокие события происходили там. Почва буквально пропиталась кровью по всему региону. И до сих пор это продолжается. Думаю, что без каких-либо попыток убить кого-то из-за давней ненависти там не проходит и дня. Если отдельные люди начинают воевать из-за чего-то, это другое. Но когда большие группы людей, представляющие разные расы, религии или целые страны, продолжают бороться на протяжении тысяч лет, это значит, что мы делаем что-то не так. К сожалению, борьба будет продолжаться. Так быть не должно. Но это будет происходить. Иногда люди приходят к этому. Нужно одуматься. Но если вы воюете более двух тысяч лет, вы действительно сошли с ума, безо всяких сомнений. Тут то же самое, по крайней мере, ядовые и люди из утар не дошли до таких масштабов. Они несколько смягчили ситуацию и устраивали столкновение между собой. По крайней мере, они не воюют клан против клана, они снизили обороты. Борьба стала менее затратной, более индивидуальной. Скорее, недостаток дисциплины. Нужно понять, как их дисциплинировать. Каким-то образом на выборах они избрали йогина. Надеюсь, он принесет на эту землю хоть какую-то дисциплину. Я думаю, что он пытается. Это не политическое заявление, это просто ирония. Земля, которая видела столько насилия и тому подобного, теперь выбирает в качестве главного министра Йогина. Это для меня немного забавно. Но речь не о том, чтобы осудить его или народ, а о том, каким был мир. Особенно там, куда приходил Светлый человек. Люди не воспринимали этот свет по достоинству, как это происходило с теми, кто находился далеко. Те, кто были рядом, не воспринимали его, потому что были ослеплены этим светом. Они не могли ничего видеть. А те, кто далеко, могли увидеть ценность таких светлых людей. Но те, кто были рядом, как правило, упускали это. В будущем такого быть не должно. Хотя такова общая история, когда что-то находится рядом, они это упускают из вида. Когда это далеко, они к этому текотеют. <laughs> так что, к сожалению, они сделали это из Кришной. Но Кришна приехала в Гуджарат. Он очень популярен в Гуджарате даже сегодня. А оттуда они отправили Его образ в Кералу. Вы знали об этом? Oh. В связи с этим возникают претензии и встречные претензии, но первый храм, который был построен в честь Кришны, они построили для него храм еще при его жизни. Поэтому, когда все пошло не так и начались столкновения, и этот храм могли разрушить, как говорят в Яса взял изображение Кришны из храма, потому что не хотел, чтобы его уничтожили, и уплыл на лодке, направляясь вниз вдоль побережья, в Керлу. Поэтому это место и называется Гуру потому что Гуру спустился на юг благодаря ветру и основал там храм. Даже сегодня со всей страны все почитатели Кришны выстраиваются в очереди у Гуру Ваюра, потому что он считается первоначальной божественной формой. Так что он живет во многих местах, но если рядом, то это небольшая проблема. Хотя, может быть, в наши дни он засияет и там. Если люди выбрали приверженца дисциплины в качестве главы штата, возможно, у них появилось желание измениться, что очень даже приветствуется. Юг юг юге сварая, а. Кале, Кале, Шварам,